Ништяк. Ничего себе, девка. Я бы и отдался. Слышишь, Ролло, как она тебе? Так. ну, четверочку. Да ладно. Пал скидывай еще голый не видел. Ладно. Про что фильм? Про любовь. Про любовь это хорошо. Слышь, Рил, Хары, не мешай! Вы хоть бы разбежались, что ли, для приличия? Стоять! Куда? Вы где? И прыгни! Солдат, солдат, ты телевизор смотрел? Нет, дочь майор, я сплю. Воин, ты а? телевизор смотрел? Что? Я спал. Я что-ли один телевизор смотрел? Кто вас знает? Ладно. Вот это отдам только командиру роты лично.